Дисклеймер. Данное видео не предназначено лицам меньше 16 лет. В видео присутствует очень много мата. Приятного просмотра. Я вас предупреждал. Ага. А, выбор заданий. Чё, сложность профессионала. Не хочу профессионал. Сложность... Какой у нас огромный выбор. Огромный выбор чего? Карта, что ли? Тирва или фармхоллс? Выбираем тюрьму, я там ни разу не был. Мы обязательно выжимаем. Что ты понимал? Тюрьма. А, а, сложность любитель и ферма. Сложность профессионал. Давай на профессионале. Там карта поменьше Да, там карта поменьше, но у нас не будет времени на то, чтобы он нас не убил. Да нормально, чем труднее, тем веселее. Не, призрак, ты сейчас дог, да? Прикинь, ты тень. Прикинь тень в тюрьме. Прикинь, Майкл Мейерс выйдет сейчас. Что, кто звал, да? да, да, да. Сука, а ты, уши. да. ты вообще жив, чел? А... Это ты? Здравствуйте. Ну, хоть активничает. Телеф телефон висит как хорошо что таких резких скримаков нету так бы куда ушел 9, гра 9 градусов он что под это домовой <с> не знаю на лестнице на лестнице 9 градусов было. Опа. 5. Валим. Есть. Тихий. Я, я, я сейчас за камерой пойду. <coughs> Ой, какой... 8. 8. 8. А, вон, активно 10. Активно здесь, видишь? Да, вон, активно здесь было. Ру, Рус Андерсон. О, я приду, давай, я пошел. Иди, а, возьму еще на защиту вот эту штуку. Ды. О, спирита сатаниез. Что-то там, что-то че там. А, давай, здесь, Чего? Да нормально я бы все нулевой активностью пошел бы да без проблем а вас так обозралась счастью. это ты... погоди у меня тут свет зажигает сам по себе Включись, сучара, страшная. Дай нам знак. Дай мне знак. Дай мне знак. Дай мне знак. Не отвечает что-то на... на радио. Дай мне знак. Блокнот. Нет, блок над пустой. Бля, он у меня. дай Дай мне знак. Ты, ты мирный? Предметы двигаются, предметы двигаются, Тёма. А, -а, -а Тёма! Бля, бегу, бегу, убегаю а ра Я не боялся. Я не испугался. Я не испугался. Хе-хе-хе-хе-хе. Лошара-призрак. Блокнот пустой, но предметы двигались. Там банка пошевелилась. Покатилась. Радио не отвечает. Я пойду еще раз да чем ну, это его комната мы уже определили а, то что этого комната мы определили температура ну, типа, у нас либо, фантом, либо, жиль, либо тень. говори в рации если что <реклама> э -э, тут написано can't can't run Короче, блокнот написано четыре температуры. Дай, дай знак, чертов призрак, дай знак. Страшно. Музыка заиграла. Чё? Нифига там активность датчиков. Чё? Я, знаешь, я смотрю на камеру, Ты там сейчас фонариком светишь, дверь-дверь такая хлопком БАМ! Ой. Ой. Типа, да? тень, Нет, я пошел еще раз. Я бессмертный. А, Зажигалка же я мне. Возьми возьми этот... Я раз. Я раз пять не брошу. У меня фонарик еще только один. Ладно, я распятие да? брошу. А, нет, Дай знак, я тебя не боюсь. Дай знак, я тебя не боюсь, свет загорелся. Ты не убьешь меня, я тебя не боюсь. Ладно, я ухожу отсюда, мне страшно. А, -а, -а, -а Тема! Бля, это пиздюк! Это пиздюк! Тема! Я жив это это мелкий вот, вот скотина я убежал я убежал от страха наверх мне было страшно он отсюда прибежал он отсюда прибежал я отсюда валю, у меня инсульт, Ты там повеселись немножко, пока без меня. На, зажигалочку. Благовония не сработали твои. ему Ему... бы довольно быстро Ему довольно вообще не понравилось то, что я сделал. Фух, как... Все, мелкий я, я, я за тобой я за тобой выезжаю скотина не соль не я тебе призову скотина сейчас а как поставить да пусть горит тогда дом Че? Он что, такой. М -м, Пидор! Пидор! <protested> иди в жопу я выжил я создан чтобы вы. Блин, ха ты ха а напал на нас мы же вдвоем были какой-то мелкий злой какой-то злой мелкий ха злой Активность десять. Да ладно, он нас так вот что подожди. Мы сделали только... Мы сделали... кто это уже? Ну... Давай сводим призрака. Ты ебанутый. Да, пошли. Вот посмотри на свой рассудок и скажи мне, ты ебанутый. Пошли. Он потому и напал, блядь. А я, я нападу в ответку. А нефиг на меня было атаковать. Пошли атакуем. Ты будешь, ты будешь фото, я буду атаковать. Я Чё Лена Алина? Приебал, Чё Алина говорила? А, звонила есть работа? Нет, у тебя есть работа? Нету. Типа, Нету вообще никакой. Ну, ты, ну, Выходи, мелкий! Я тебя не боюсь, выходи! Ты не запугаешь меня. Р, р, выходи, понять бы, откуда ты выходишь? Дай мне знак! Прояви себя! Прояви себя! Покажись! Мне страшно, покажись! Какие у него сейчас слова триггеры есть? Мелкий пиздюк, пиздюк, выходи! Ал YEAH. Я твой Майнкрафт удалю. Покажись, себя. Я Майнкрафт удалю. <связать> <связать> да, он мелкий, <связать> мелкий гад зам... Это тень, какая-то тень за мной гналась маленькая. Так, это... Покажись. Покажись. Я не боюсь, ладно, я зайду. Ой, ой, бля, бля, покажись себя. Прояви. Выходи. Во! Бля, не сработало, Тема, не сработало, убегай! Уходи! Э, забыл. Э, в смысле. Э, а я. Распятие не сработало. Распятие не сработало. Он... Ширь, он такой был мелкий, я на него бросил, он просто взял и... ревидарчи, я тебе шею сломаю. за то, что Майнкрафт удалил. Ну, возможно. Или это как осколок, с которым я промазал постоянно. Спецназ, три, два, один... И ворвался. Ехал, ехал. Раз, два, раз, два. Камера, камера включена в кухне. Э -э -э, ЭДС три. ЭДС на кухне три. В Гас... В Гасины я вот тут. Вот тут. Как педобира. За всю игру призрак не хотел появляться. Мы его вз взвали всякими способами. Но он никак не выходил. И потом мы забили на него и просто ушли. Улик вообще никаких не было. Раз а тут не поможет. Я с радио пойду. Нет, ты дверь закрыл. Тма. Тма, живи. Тмыч. Мария Томпсон, убей меня, не его. Тма! Все, мы жив? Да, жив, капец ты жив. Благовоние, наоборот, кажется, притягивает эту хрень. Капец. Мне кажется, да. Лоу. Мария Том... Мария Томпсон, ты добрая? Зря. Иди нахуй. Я, Я выжил. Мне хорошо, мое заебали. А ну, кыша из моего дома, да? Ты на за херня. Везет там с призраками как-то. У нас из информации есть только одно. Журнал! Да, надо. Все, я пошел ее бесить. Где там благовоние? <свят> да не, так так интереснее будет. Так будет интереснее. Таблетки. Да не буду жрать я твои наркоманские таблетки. Мария Томпсон, я тебя не боюсь. Я принес твою травку понюхать. Иди сюда, дорогуша. Ню...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 Мария Томпсон, Мария Томпсон, Мария Томпсон, Мария Томпсон, убей меня быстрее, Мария Томпсон. <связь> Погоди, я, я так храбрый без э, распятия. <связь> Дай мне распятие, пожалуйста, я без распятия пошел. Все, готово. Я пошел петь. Мария Томпсон, давай. Мария Томпсон. Дай мне чертов знак. Прояви себя. Мария Томпсон, я тебя не боюсь. Поч... Почти. Почти Бля, не. Блять, че тут ты. Дай мне чертов знак, Мария Томпсон. Ты здесь? Мария, Мария Томпсон. Томпсон Мария Томпсон. Умоляю. Покажи хоть раз себя. А то мы задрались искать эти чертовые улики. Хлеб. Смотри, хлеб. О, мой да покажись, я хочу умереть уже. Хоть какую-то какую улику дай. Дай мне хоть какую-то улику. А где На столе. Да, он Это не тот. Это не тот, который спищит. А, он тут. Перестал. Я его сломал. Что, блядь, заморзый, блядь? Иди на... Иди нафиг, да? О, где? Где, сучар? Давай, покажись! Давай, я тебя не боюсь! Нет, я хочу пок... О. Покажись! Я заначку твою сопру! Я колеса куплю вместо твоего макияжа! Давай, выходи! Нет, вирусных атак не нужно мне, спасибо. Это мое сообщение. Не-не-не, я до последнего буду тут. Да пошла ты, итак, ты такая скучная. Скучный призрак. С тобой неинтересно даже. Валим быстрее, валим быстрее, валим быстрее. Нет, открой дверь. Какой-то скучный призрак достался. Пару раз охота начала, без появления, без чего-либо. Шмотками покидалась и ушла. Давай рандом. ЭДС-5, вот доп... да... 5 да... Ча, давай посмотрим, что у нас может быть. Это может быть Оник, Дух, Ревенант, Те... Это Тень, я ставлю на Теть, все, мне похуй. Я, я ставлю на Онисона. Мне пофиг. Ярну, если он сейчас начнет активничать. Не уходите, я покажусь вам. Только не уходите. А, у меня рассудок ноль был. Рин. Это был Рин. Это была Рин. Это это, это, это, блядь. Это, блядь. Это Рин, Яма -кока. Чего? <смех> <смех> Дать... Кто там призрак? Ты или они? А? Это ваш... Это ваш... Я тебе тоже сейчас покажу кое-что. <смех> да перки беру. <смех> да я предметы беру. Ты где? А? Ебать, ты нюхаешь. Капец ты спрятался в мусорке, Енот. Ты смотри вот это. Ща. Ты посмотри на, ты посмотри на это. Капец, у тебя шея вытягивается. Нига, я буду нига. О, май, зи Спайдер. У тебя уши, язык и глаза, блять, висят отдельно друг от друга. В воздухе без башки. Отсутствует. Я сейчас буду кладеткой. Спасибо, кладет. Что с шоколадкой? Я готов. Да, смотри. Я кладеточка. А... Я кладетка в старости. Нихуя <реклама> не Копер... В смысле, что я? Как? Зачем? Что по погоди нет? Так, быстро. щегол А то я твой дом поджигу. Третий призрак. Даже Это на проф... Даже на профессионале они не, не хотят выходить. Что ты будешь делать, а? О, да они уже. Вижу! А, блядь! Ха-ха-ха-ха! <реклама> <реклама> а, эта игра меня убьет скоро. От открой дверь! Открой дверь! Тмыч! Открой дверь! Тма! Открой дверь! открой не открывается Бля! что что закрыто иди на